Во-первых, что я сейчас узнала, Виталий Федорович принес новость, что оказывается, сегодня день беременных. 7 апреля. 7 апреля. Во-вторых, не только сегодня он будет отмечаться, а теперь он будет отмечаться два раза в год, 7 апреля и 7 октября. Я задала вопрос, почему, и оказывается для того, чтобы женщины, которые сейчас еще не беременны, а будут беременны в октябре, смогли тоже этот день отпраздновать. Классная инициатива. Ну вот такое, вот такое обновление, получается, такое обновление жизни вот, дважды в год. Потому что угу. беременная, даже если вот, да, случилась беременность, например, в начале года, да, на концу года, уже это, родила. Уже родила вот, но но кто-то уже уже за это время успел забеременеть. Да. Поэтому это, такое. это и была инициатива нескольких регионов. В прошлом году это был пилотный проект по всей стране. Угу. Не ну, по всей, несколько, несколько, не буду неправильно сказал несколько регионов, в основном те, где действительно все неплохо с рождаемостью, Кавказский регион, вот. и он показал, что действительно это такое интересное, беременным это нравится. И мне кажется, сейчас любые мероприятия, которые будут стимулировать людей да, к беременности, к рождению, к, рождению вот к семье, это все должно быть вот сейчас номер один. Я абсолютно согласна. Вообще, чем больше праздников, тем лучше. Вот сегодня солнце, это уже праздник на самом деле для меня. У меня сегодня, конечно же, будут вопросы к вам как и к руководителю клиники, так и к главному акшерогинекологу нашего города, потому что есть те вопросы, которые хочется задать именно вам, и именно от вас получить прям ответ, как последней инстанции. Меня об этом просили мои девушки, мои подписчицы. Давайте начнем с клиники. Кто может попасть сюда народы? Вы знаете, вот в Петербурге 21 клиника, угу, и 21. В любую из них, любая женщина может попасть на роль. Нет, я не знаю ни одного учреждения, куда бы женщина попасть не могла. Ну, в частные, она может попасть только по договору. В... Ну, может же попасть. Да, но по договору. Но это, за это, это Мы условия. говорим про ОМЭС. Вот, вот просто про ОМС, я женщина Про ОМС. ОМС, пожалуйста, к нам может попасть любая женщина. Никаких ограничений нет, если у нее есть полис ОМС. То есть по скорой я нет. могу приехать? Да. С самоходом я могу прийти? Вы знаете, скажем, говоря, вот вопрос по скорой могу приехать, для нас это, это просто даже не обсуждается, потому что мы, по сути дела, единственное учреждение в городе, единственное учреждение в городе, я ну, абсолютно не лукавлю, да, которое работает по скорой помощи круглый год. Круглый У -у -у. год. Мы Здесь не даже если наша клиника непосредственно сама, акушерская, проветривается несколько недель, да, все равно учреждение работает, все равно есть специалисты. И все равно, если беременной понадобится помощь, которая ну, может быть оказана только в наших стенах, она все равно может приехать. Вот про только ваши стены. Какие конкретно показания именно к вашим стенам? Ну, во-первых, мы, мы ведь университет, да, поэтому я вот очень не хочу, чтобы складывалось впечатление, что нам, к нам только вот такие показания, а все остальное нам вот как-то неинтересно. Мы готовы любые, к любым родам. Сейчас, как вы знаете, все-таки ну, меньше да, родов, а вот такой, как мы говорим, коечный фонд, да, количество учреждений сохранилось, в общем-то, с начала 80-х и 90-х годов. И, конечно, это некоторая проблема, такой диссонанс. Да? Угу. меньше, а возможности много. наши да. Да, сохранились такие большие. И здесь есть нюансы. Поэтому, конечно, есть определенные профили. Да? Хотя сейчас немножко меняется вот порядок оказания помощи, он уже изменился. И вот такого понятия, как раньше было специализированный роду, его нет. Его нет. Да. Хотя, ну, Петербург это, это особая как можно сказать, особое акушерство, особое, конечно, вроде бы нет, а с другой стороны, вот и таких роддомов, как в Петербурге, нет в стране, у нас роддомах, которым 200 лет, да? Да. Там такие традиции, да. там такой опыт, там, там такие авторитеты, что, сказать, вы знаете, вы, вы такие же, как те, кому 5 лет, но это неправильно, наверное, да? угу. поэтому здесь есть такая специфика, мы ее учитываем, но если все-таки обсуждать порядок, да, как должно быть, вот как мне задаете в качестве главного специалиста есть уровни оказания помощи, да? и в Санкт-Петербурге большинство учреждений их, их три, да, первый, второй, третий. Вот первый уровень у нас нет, нет вообще, да, это уровень центральной районной больницы, вот. а второй это основная масса учреждений и три учреждения третьего уровня. Но вот среди третьего уровня здесь тоже есть нюансы. Да? Потому что есть учреждения, они акушерские не третьего уровня, не третьего, потому что нет возможности оказывать помощь глубоко недоношенным детям, да, ведь вот такое вот топ учреждение третьего уровня, называется 3Б, это учреждение, где оказывается помощь и маме, да, и даже недоношенному ребенку, и он получит эту помощь именно в полном объеме. Он никуда не поедет, да, ни в какую больницу, ни в какую другую Он все, уже готово к этому. Да? Мы говорим, мы про, Алмазово, мы говорим про алмазова Про Алмазово в uh -huh. первую очередь. Uh -huh. Пентальный центр академии тоже учение очень мощное, но в первую очередь для детей. Если мы все-таки обсуждаем сложных беременных, да, которые нуждаются в оказании помощи смежных специалистов. Ну, например, нейрохирургов кардиохирурга, взрослого, в академии нет таких профилей. Это все-таки учреждение, которым занимаются здоровьем детей. Вот. А у нас еще такая специфика. Вот в городе есть учреждения, и в том числе мы, да, которые в принципе третьего уровня по общему своему профильности. Да, вот, например, университет наш имени Павлова. Здесь есть кардиохирургия, нейрохирургия, здесь есть нейрореанимация, здесь есть возможность оказать сосудистые, какие-то провести операции и так далее для взрослых людей. То есть, для беременных, Ведь беременная беременность не болезнь, да. Да, это, да. это общем, состояние да. души да. Да, и сердца, вот. но э, наш родильный дом, да, он не обладает возможностями оказания помощи вот таким недоношенным детям, поэтому мы много лет, да, с учетом вот такой многопрофильности нашего учреждения, ну, специализировались ранее, да, сейчас мы просто по маршрутизации работаем с пациентами, у которых, в общем, никто иной не может помочь. Да? А это значит, да, вот различные хирургические болезни. Все, что касается острых или, или может быть, не всегда острых, но нуждающихся в хирургии, в заболевания брюшной полости. Острые – это, это перпендициты, это перитониты, это желчнокаменная болезнь различного рода кишечной непроходимости. К сожалению, в время беременности это тоже случается. И если с такого рода проблемой женщина окажется на пороге родильного дома, конечно же родильный дом ну, не готов к такого рода помощи. Да? И это нормально, это понятно, потому что там все-таки только акушерогинекологи, да, а у нас есть все специалисты. И вот в чем как раз вы спросили про скорую помощь, наша специфика, что они круглосуточно, круглосуточно и круглогодично. Ректор института, академик Багнинка Сергей Феевич, он главный специалист по скорой помощи Минздрава. Поэтому здесь реализуются очень многие проекты, связанные с оказанием скорой помощи, э, в принципе, населению. Они здесь проходят определенную такую, если хотите, ну, такую обкатку, да, потом тиражуются на всю страну. Например, здесь создана, ну, наверное, я думаю, первое, по крайней мере, в Санкт-Петербурге точно, стационарное отделение скорой медицинской помощи. Стационарная, да, вот для вас тоже это не, не очень да, привычно, да? да? Мы привыкли, что скорая помощь это карета, машина, да, приехала, да, это, это приехала, люди, да. взяли, отвезли и привезли. Да. А это стационарное отделение. То есть сюда приезжает э, пациент, в том числе беременная женщина, кстати. да, И э, ей оказывается скорая медицинская помощь на месте. И вот суть этой как бы, идеи состоит в том, что не пациент вот, курсирует по госпиталю и значит, им тут занимается, а весь госпиталь да, идут к пациенту. Идут к пациенту. И это зонировано еще. То есть пациенты же разной степени тяжести. Да, да. Кто-то сам пришел, как вы говорите, да, вот самоходом, да, ну, с какой-то проблемой. Он в состоянии посидеть, ну, в состоянии, может, такое, некоторое время и подождать, если есть впереди пациенты, которые гораздо тяжелее. Да. Это зеленая, так называемая, зона. Есть желтая зона. Это зона, где человек уже должен обязательно прилечь, потому что он насколько в ином состоянии. Да. И к нему идут все значит, наши медицинские усилия. Специалисты, оборудование лаборатория если он нуждается в каком-то ну, более существенном исследовании, значит его отвезут в кабинет там скажем магнитно-резонансной томографии вот, звуковое исследование и так далее в операционную если это в этом угу. а если он совсем тяжелый да то есть он нуждается в реанимационных мероприятиях то это красная зона куда он и вот эта вот сортировка происходит прямо на входе в это отделение да вот эти три потока и кроме того вот последняя еще там новинка такая что там еще есть и и э, такое стационарное отделение, где, возможно, еще После того, когда вот помощь оказана, так. Да, он может несколько дней находиться, если он не нуждается в долгосрочной каком-то лечении. Если нуждается, то, пожалуйста, университет открыт: Хирургия, терапия, неврология, акушерство, да и так далее. А если нет, вот этот человек приехал, ему помогли, вот сделали какой-то диагностический поиск, установили диагноз, оказали помощь, но ну как-то все-таки есть основания за ним еще понаблюдать там 24-48 часов. Вот Есть такое небольшое отделение, за ним посмотрели. Убедились, что все, что сделано правильно, хорошо помогло, он спокойно отправился домой. Это все в рамках ОМС. Класс. Понимаете? И это только у нас пока? Это в Петербурге. Нет, это сейчас растиражировано, но это было здесь придумано, да, здесь было реализовано. И это Здесь работает. Класс. А для беременных, да, это только у нас. Только здесь. В ну, это очень здорово. А есть еще такой диагноз, как я понимаю, с ним тоже в основном к вам. Эпилепсия. Да, это действительно так, и, к сожалению, проблема достаточно такая а, значимая. Почему? Потому что, к сожалению, те пациенты, которые страдают этим заболеванием, это заболевание, как правило, все-таки ну, с детского возраста да. а, так или иначе проявляется, они в большинстве своем нуждаются в приеме различных препаратов, да, направленных на то, чтобы не было приступов Приступы. эпилепсии, чтобы не пострадать в результате вот этих приступов. Вот. И эти препараты во время беременности либо противопоказаны, либо э, нуждается этот человек в, в определенной коррекции препаратов, дозы препаратов, самого препарата, для того, чтобы препарат не повлиял на, на будущего ребенка в тот момент, когда закладываются органы, системы и так далее. И, конечно, вот такого рода отношение к беременной – это не, не в преференции к гинеколога да? здесь нужны смирные специалисты, неврологи, неврологи, эпилептологи, есть отдельная такая специальность. И вот ну, мы этим занимаемся, поскольку здесь очень в университете ну, большой опыт, огромная клиника неврологии. Мы даже создали такой, такой проект, называется он Эпима. да, Эпимама, так называемая Эпимама, Хэпимама, да, сейчас не очень принято, вот, может, такие англоязычные использовать термины, но ну, ну, мы понимаем, да, что «эпи-мама» или иначе «счастливая мама». Мы считаем, что вот такая проблема она может быть решена, и мы их концентрируем, этих пациентов. Очень важно, чтобы эти пациенты обрели некоторую уверенность в том, что время беременности им ничего не угрожает они на контроле, что все, что касается ребенка, нет никаких оснований сомневаться, что все будет с ним в порядке. И это такой фрагмент, да, и очень важно еще второй фрагмент, это их послеродовая тоже реабилитация. Потому что да. потом, мама, ну, ну, будет ли она кормить или не будет, тоже это такой момент, который зачастую решается индивидуально, можно ли это, потому что ведь препараты в, в материнское молоко могут попадать и передаваться ребенку. Можно ли эти препараты ребенку или нет? Они разные тоже. То есть здесь всегда такой индивидуальный подход, подготовка к беременности, ведение беременности, да, роды и такая херодовая вот сопровождение. Подготовка беременности... Мне вообще кажется, что вот если особенно есть да, заболевание, то классно готовиться к беременности с теми специалистами, с которыми дальше ты будешь вести эту беременность. У вас Я есть возможность считаю, да? вести беременность здесь? Или нет? Вы знаете, формально есть, да, такая возможность, у нас есть отделение, называется отделение одного стационара, но это не женская консультация, и вот сейчас усилия комитета по здравоохранению, я их поддерживаю, направлены все-таки на то, чтобы беременная находилась вот под таким очень внимательным, полезным наблюдением в женской консультации, я считаю это правильно. Потому что у людей большой опыт, да, у них налажена система оказания этой помощи. Они мониторируют женщин. Да? То есть, вот, например, не пришла пациентка на прием назначенное время, значит, она, она не теряется, да, ей должна позвонить. Да. Вплоть до того, даже вот период ковид нас заставлял такие вещи делать, не берет трубочку, значит, мы выходим на адрес, ей домой. Да, и даже если, например, вот эта женщина, за которой мы очень волнуемся, у нее есть как какие-то проблемы, заболевания были, соматические или другие, она не берет трубку, у нас есть же телефон родственников, родственники не берут. Мы можем даже привлечь ее и, в общем-то, и милицию, да, для того, чтобы ее найти. Хм -хм. Потому что ну, могут быть разные, к сожалению, и не всегда очень приятные причины вот таких пропаж, да, для того, чтобы найти, оказать помощь. Ну, в большинстве случаев банальные причины, какая-то может быть, да, куда-то уехала и так далее, женщина в беременности зачастую э, немножко более да, а врач волнуется, и, потому что это его зона ответственности. И, конечно, когда это в рамках консультации, это ну, поставлено уже на, на такие персональные рельсы. Но у нас таким образом построено дело, что если все-таки вот во время наблюдения в консультации пациент нуждается в каком дополнительном мнении, да? дополнительном обследовании, которое не всегда консультация в состоянии оказать, особенно если есть какая-то проблема дополнительной угу. Пожалуйста, мы открыты, человек может прийти с полюсом, проконсультироваться у нас у специалиста, провести те или иные исследования, лабораторные, инструментальные, если есть основания госпитализироваться, госпитализироваться, есть отделение такое дородовое, да? и ну, получить ту помощь, которая ему нужна. Хорошо. Есть такое понятие «больница доброжелательная к ребенку». Я, честно вам скажу, пыталась как-то понять, но как я читаю везде, оно было какое-то время назад, да. его не подтверждали, и сейчас, ну вот даже если у какого-то учреждения медицинского оно есть, то оно такое немножечко, ну как бы неподтвержденное в последнее время. А что вы про это можете сказать? Потому что женщины как раз спрашивают, а вот этот роддом, это больница доброжелательная к ребенку или нет? Знаете, это действительно такая история, может быть, конца 80-х, начало да, 90-х, да. когда мы как-то, может быть, в большей степени активнее погружались вот, в международное сообщество. Хотя, вот, честно говоря, вот, русское, российское акушерство, на мой взгляд, это вот лучшее. Да, это колыбель акушерства, в принципе. Вот Франция – да, это, это родина акушерства. И наша страна. У нас такого так, рода достижения в акушерстве в историческом плане, что, понимаете, повесить какой-то диплом, который вот какое-то европейское общество считает больницей вот такого отношения к ребенку. Вопрос встречный. А что, есть у нас в больнице вот другого отношения вот, к ребенку? Вот, ну, вот мне тоже, же, мне да? тоже всегда хочется да? его задать. Вот да. был, был период времени просто, вот опять же говорю, вот 90-е годы, когда активно внедрялись методы грудного скамбливания, потому что, может быть, в какой-то момент вот, не было такого приоритета. Да? Вот раннее прикладывание груди установка вот на, на длительное пролонгированное грудное оскармливание. И вот был тогда еще и действительно такой диплом на, даже, по-моему, от Всемирной Организации Доброхранения. Да, да, да, да. да, да. да. да. да. Вот это вот больница, где вот проповедуют грудное скармливание Но сейчас мы все на этих принципах. Они заложены в наши регламентирующие документы и Наверное, сейчас обсуждать, что есть больницы, где относятся к детям хорошо, а есть как бы, не очень хорошо, ну, это не, мы это просто уже просто мы перешагнули. это Перешагнули, соглашусь. Но этап. у нас каждое воскресенье выходит на канале отзывы. Угу. Порядка 20-25 о разных роддомах. И самая больная точка, самое больное такое вот высказывание женщин, это про послеродовое отделение, как раз про грудное скарм. Мне не помогли с ГВ, мне не помогли с ГВ, ребенок кричит смесь не дали или, наоборот, смесь дали, я была против и так далее. У меня в связи с этим план вопрос. Uh -huh. В институте вот уже очень хорошо налажена эта история. У них есть консультант к скармливанию скармливанию, который обучил персонал э, послеродового отделения. И прям там сейчас все пишут, вот классно. Возможно ли у нас вообще в родильных домах, я понимаю, что это очень сложно обучать персонал, кого, как и дорого, но возможно ли у нас, что будут пускать, например, волонтеров? Или как-то налаживать ну, информацию. Наверное, формально такое возможно, но, понимаете, нужно иметь глубокое убеждение, что эти волонтеры это люди, у которых достаточно уровень образования, Нет, да, безусловно. профессионализма и так далее. Да. Потому что ну, у нас ведь большой опыт волонтерства. Университет работал и перед пандемией, и многие старшекурсники, книжки, ординаторы работали вот в красных зонах и так далее, и волонтерами, а потом появилась возможность работать врачами-стажерами и так далее. Да? Поэтому формально да, это возможно. Но, откровенно говоря, вот у нас персонал, у нас несколько пострадавших отделений. Так исторически сложилось, что вот и... ранее по порядку так подразумевалось, что было как бы физиологическое отделение пострадавшее, было а было отделение вот патологическое. Да? Но сейчас нет такой необходимости, потому что совместное пребывание, поэтому все равно мама находится с ребенком только в случае, если какие-то есть действительно особенности у ребенка или у мамы, у нас есть для этого отдельное подразделение, такой пост, где ребенком занимаются только педиатры. Какое-то время. Только мама в состоянии, она получает ребенка. Поэтому люди все очень обучены. И, кроме того, вот, несмотря на то, что, казалось бы, послеродовое отделение, такое может быть, ну, да, это не передовое, да, это не роды, это угу. тот, вот не передовой отряд, но там всегда очень опытные люди. Вот не могут быть на послеродовом такие еще совсем малоопытные врачи, Хотя они у нас, конечно, там есть в команде, да, они обучаются, потому что обычно в послеродовое отделение приходят люди, которые уже прошли родильные, да, вот в своей жизни. Mm -hmm. да. И, конечно, уже может быть чуть возраст таков, что ну, тяжеловато уже в родильном отделении работать, да, сутками, это такая тяжелая работа. Они, имея этот опыт, уходят вот на такой, на второй эшелон. Но он второй не по значимости, да, а просто по, по этапности оказания помощи. Поэтому, когда женщина приходит после родов, ее встречают очень э, грамотные специалисты. И грудное скормление для них приоритет. Да, оценка состояния матки, молочной железы, помощи. И поэтому у нас это организовано, на мой взгляд, ну, я считаю, что неплохо. Да, не, не хочется себя как-то хвалить. Это первое. Второе, конечно, вот, э, и сам по себе и э, среднемедицинский персонал, он тоже в этом отношении имеет э, достаточный навык для того, чтобы помочь. Ну, а в принципе, я думаю, что я не ошибусь если скажу, что очень многое зависит э, вот, просто от конкретного человека. Да? если у него ну вот душа как-то болит да, за то, как он работает, что он делает. И здесь мы просто наблюдаем, если у нас действительно какие-то бывают, может быть, везде, какие-то случаи, когда мы видим, что человек не на своем месте, всегда есть возможность с ним поговорить, он должен сделать выводы. Если он их не делает, значит его ротировать и так далее. Потому что Вы правы абсолютно, вот эти первые дни. Особенно, когда женщины такие сложные роды, или кесарево сечение, она еще, может быть, недостаточно не сил, чтобы заниматься ребеночком. А у нас совместное пребывание, а он рядом. А ей надо им заниматься, а она не, не очень А ресурса да? персонала может не хватить. А, вот в этом отношении, поэтому мы и стараемся работать индивидуально, вот с каждым человеком. С каждым индивидуально. И, у нет потока, у нас, таки. к счастью, в этом плане нет потока, хотя мы к нему стремимся. Если количество родов будет больше, ну, мы будем наращивать наши возможности. другого нет пути. Не знаю насчет волонтерства. Такой вопрос интересный. Если вот такие своего рода волонтеры да, или доулы в родильных э, залах, это уже все-таки более или менее уже устоявшаяся Привычно, практика, да. Да, то в послеродовом пока я не знаю таких примеров, чтобы это было прямо на потоке. Ну, мне кажется, это было бы классно, это бы облегчило немножко работу персонала, потому что, опять же, Может быть. Понимаете, все-таки выхода... от послеродовое отделение, имеет свои определенные санитарно-эпидемические ограничения. Да? Мы да. стремимся ни в коем случае не, не спровоцировать никакие инфекционные да. процессы, потому что мы же понимаем, что женщина после родов, она особенно уязвима. Да? И поэтому, когда доула, например, да, или сопровождающий женщину, член семьи, приходит с ней вместе народы, во-первых, он обследован. Да? Да. У него есть все значит, необходимые для нас анализы. во-вторых, это довольно короткий промежуток времени да он побыл, помог, ушел. А когда мы обсуждаем человека, который будет каждый день приходить он же не постоянно будет с ней находиться. он придет, он уйдет, да. потом опять придет, потом пообщается с другой женщиной И это может быть не всегда безопасно в химском плане. поэтому если такие принципы будут как-то отработаны вот в методологическом плане, то идея неплохая, неплохая. Ну, я попробую знать, что там будет, работа в институте. Для меня это не чужое участие. Да-да-да, я поэтому и говорю. По поводу как раз вот соблюдения санэпидемиологических норм и так далее. Была ситуация в одном родильном доме. Женщину не хотели отпускать из родильного дома, потому что у супруга оказалось, при том это оказалось практически вот в момент уже ее хотели на выписку оформлять, и оказалось, что у супруга ФЛГ не 6 месяцев, а 8 и прям поднялась вот очень сильная неанатолог, встала в позу, говорит, нет, я не выпущу, пока он не сделает новую флюшку. Отправили мужа, пока, в общем, все ходил. И женщина, у нее были прекрасные роды, она в восторге от персонала, но ну, вот эта история, негатив, безусловно, да. эту историю она, конечно, вынесла, она говорит, вот как, как так можно было. И у меня разгорелись споры на эту тему. И самый главный вопрос, вот мне очень хочется, чтобы вы его прокомментировали, почему в каких-то родильных домах говорят 6 месяцев, в каких-то говорят 1 год э, флюшка для мужа, и вообще, насколько это важно именно для того, чтобы отпустить женщину? имеет ли право не отпустить женщину, даже под отказ? Нет, конечно, не имеют права, не имеют права. Более того, если действительно есть основания считать, что вот какие-то эпидемические риски, патронаж женщине в женскую консультацию, и есть такой документ, как информированный, Сверк... отказ. информированный, а, информированный отказ. отказ. Женщина да. имеет право отказаться но при этом она должна быть проинформирована о всех рисках. Ты ведь в, о чем, почему вот, сыр борта? Да? Если действительно вот, то место, куда женщина уходит из родильного дома, значит, домой или, да, или, или, может быть, в квартиру там, и так далее, в коммунальную квартиру, что пока еще существуют да, такие вещи, может как-то угрожать ребенку, и ребенок тоже в вот этот период времени он еще очень-очень очень, очень, очень да. уязвим. Да? И представьте себе, вот она выписывается домой, да? Папа все-таки делает северограммфию, и находит у него открытую форму туберкулеза. Ребенок очень серьезно в серьезной опасности. Это да. Поэтому я врачей могу понять, да? И мне кажется, просто здесь нужно найти слова, ни в коей мере здесь не надо проявлять какую-то вот агрессию, да? Ну, такая разумная настойчивость должна быть. Если все-таки пациент, пациенты очень разные, очень разные. Кто-то считает, что он очень глубоко погружен в медицину, все знает. Да. Да? Же, мы же все знаем, да? как детей воспитывать, да? как финансами распоряжаться. Да. Да. и как себя лечить. Вот. Но, но если человек не понимает, да, или если у него есть обстоятельства, которые ну, надо учитывать, значит, мы передаем патронаж в консультацию, и они должны этот вопрос довести до конца. Да? А пациент должен получить всю информацию, понять ее, для себя взвесить вот эти риски, которые мы обсуждаем. И если он все-таки берет эту ответственность на себя, значит, пожалуйста, он да, это да, визирует да. своим отказом и уходит. Да? И, ну, конечно, это всегда очень неприятно, когда женщина уходит из вспомогательного учреждения, куда она пришла вот, ну, за счастьем, да, уходит с негативом. Это бывает, это всегда очень оморачает э, ситуацию. Да. И поверьте, вот, вот такой каждый случай, э, ведь на, меня, вот, на мне лежит обязанность вот, э, анализировать все жалобы, которые приходят в родильные дома. Они все приходят ко мне. Да? И большинство из них, большинство из них, если анализировать жалобу, да, и, и историю, да, они не про роды, не они про роды. отношения, да. они про отношения, Абсолютно. они про какие-то, может быть, не очень правильный взгляд, не очень правильное какое-то слово, иногда, иногда резкое, иногда может быть чуть-чуть меньше внимания, и это уже вот ну, отпечаток. А люди же в стрессе, они же приходят в родильный дом зачастую достаточно, ну, в напряженном состоянии, да. Впереди же определенная такая не, не, не, как сказать, ситуация, которая не всегда прогнозируема. Поэтому вот здесь это все надо учитывать. В этом плане очень правильный, мне кажется, подход. Я убежден, что, наверное, во всех родильных домах у нас точно это есть. Да? Это вот такие школы материнства. Вот Все-таки женщина должна готовиться к родам. Да? Она должна понимать, что будет, как будет, какие ее действия, как она должна коммуницировать с врачом. Очень важно, чтобы все-таки был врач или акушерка, который они не просто вот в родах мы наконец увиделись, и почему-то мы друг другу не понравились. Да? И сразу пойдет все не так. Да. Да? А чтобы мы как-то познакомились заранее, мы, мы убедились, что мы друг другу как-то импонируем, да, что это вот этот человек, которому мы доверяем, и тогда и, и, и сам процесс розов будет протекать по-другому. А если нет, ну, в конце концов, ведь можно еще все это поменять, да, найти Согласна. другого человека. И, Согласна. И в конце концов найти того, кому, с кем будет хорошо. Да. Но... По-разному по везде. Не знаю, надо посмотреть документы. Вот, поверьте, мы это может быть такой нюанс. Для того, чтобы женщина, например, поступила для хирургического лечения, достаточно года. Угу. Наверное, вот в послеродовом периоде есть какие-то ограничения. Свои да. Я, может быть, так глубоко не погружен в них. А у вас все-таки учебное учреждение, да, помимо того, научная, что это клиника, учебная, научная, да. учебная и. Здесь, в общем-то, люди, которые станут впоследствии врачами, в том числе кошерными гинекологами. Да. Это могут быть и студенты, и ординаторы, кто уже... Ну, в принципе, закончил, да, такую основную часть обучения. А присутствуют ли они на родах? Могут ли присутствовать студенты, ординаторы? И если они присутствуют, то что они могут делать? Это тоже такой прям камень преткновения в обсуждениях. Могут ли ординаторы, например, ушивать? Могут ли они ассистировать на операции? Есть ли этому какое-то тоже документальное подтверждение? Да, вы правильно говорите, мы действительно учреждение учебные, и в общем, мы гордимся тем, что мы учебное учреждение, потому что многие годы вот этот университет, университет имени Павлова, сейчас мы называем первый мед, да, он не всегда был первым, это была такая кузница акушерских кадров для страны. Потому что вот здесь была первая интернатура по акушерству в стране, их не было раньше, да? здесь были первые программы по ординатуре для акшеров-гинекологов, и ведь раньше немножко другая была система обучения, люди уже как бы э, планировали свою профессиональную деятельность уже со старших курсов, и вот шестой курс раньше, да, сейчас это обычные шестой курс, завершения, а раньше это уже была субинтернатура, а -а -а. люди уже на что курсе, уже куда. понимали, что угу. они пойдут именно по этому пути. Ну, по разным путям, в том числе по акушерству. Вот мы были таким ведущим учреждением, и мы сохранили эти традиции, поэтому, конечно, э вот для многих врачей города нашего, их страны, кстати, э вот когда люди говорят, что закончил первый медицинский университет и стал учебным гигиологом, это своего рода ну, такое знак качества. знак качества. Действительно, человек получил очень хорошее образование в целом, и акушерское в том числе. Поэтому вот, ну, это надо понимать, что ну, учить э, человека э, вот, искусству врачевания только книгами невозможно. Поэтому для нас, когда человек приходит к нам, он подписывает документ, где написано, что в, в процессе его оказания помощи могут присутствовать э, обучаемые. Студенты не могут к человеку как бы, прикасаться без его разрешения, тем более они не участвуют ни в каких операциях, родах. Они действительно могут присутствовать в том случае, если он согласен. Если человек не согласен, да, значит они присутствовать не будут. В этом нет никакого разногласия. Я хочу сказать, что вот большинство женщин, которые здесь у нас, и не только женщин, все-таки университет очень большое учреждение, ну, вот я редко слышу какие-то поводы какого-то категорического несогласия. Потому что очень опытные преподаватели, здесь никогда нет, понимаете, какого-то насилия. Здесь очень корректно все это как бы, выполняется. И зачастую женщина, ну, как бы, готовится к какой-то неприятной ситуации, а видит, что она совершенно нормальная, да, mm -hmm. да, ничего тут такого нет. Что касается клинической это врачи, врачи. Это уже врачи, они имеют полное право с пациентом общаться принимать участие в его лечебной, в знаниях, лечебной помощи, да, но они, конечно же, не являются лечащим врачом. Лечащий врач это всегда человек, имеющий диплом акушер-гинеколога или сейчас э, меняется система, он аккредитован как акушер-гинеколог и он отвечает, да, если у него в, вот, в команде, в, в бригаде врачебной есть помощник, ординатор, то этот человек, который только помощник, на уживать он может? Он может помогать. Помогать. Он может помогать. Или осуществлять какие-то отдельные этапы оказания помощи под контролем э, своего наставника-куратора. То есть, женщина, если, например, к ней подходит ординатор с иголкой и говорит, сейчас мы будем ушивать, она может сказать: Я хочу, чтобы меня да, ушивал ну, врач. Абсолютно. Может, имеет да, ну, право. Он тоже врач. Но, да. но имеет полное право, да. У нас человек имеет полное право на выбор врача. Кстати, как и врач, имеет полное право отказаться. Серьезно? Да. То есть если я по МС, например, рожаю и веду себя, ну, как-то некорректно, врач может сказать, я не хочу вас рожать. Врач может сказать, вы знаете, вот в этой ситуации я попросил, вот, чтобы вам оказал помощь другой специалист. Mm. Ну, он же тоже квалифицированный, он тоже дипломированный, он тоже в бригаде. Ну, бывает иногда какая индивидуальная несовместимость. Бывает, нет. конечно. Но насколько я но знаю, Точно так же, же... как вот, вы же не можете э, вот, приехать, родить дома сказать, я хочу, чтобы ко мне приехал вот такой-то врач. Вот. Не могу, если я по ОМС, конечно. Нет. Даже если вы не по ОМС, но это врач, который работает в другом учреждении, он не может Не приехать. может, нет, конечно. То есть есть определенные юридические взаимоотношения между врач пациент. И вот здесь, мне кажется, очень важно, чтобы ну, мы уважительно относились друг к другу, да. что мы уважаем пациентов, мы очень много делаем для того, чтобы они были именно в наших стенах, и, понимаете, если человек нам оказал это доверие, ну, разочаровать его тоже очень ну, неправильно, поэтому… Вот у нас любой случай как, какого-то, какой-то инцидент, связанный с какой-то дискоммуникацией, он всегда отдельно разбирается. Отдельно разбирается, какие причины. И поверьте, мы делаем такие выводы, которые зачастую очень нелицеприятны специалистам, даже если, может быть, они не всегда считают, что они вот в чем-то и, и провинились. Надо терпеть, это же наш ну, такой крест. Да? Женщина в родах зачастую действительно, она может быть и эмоциональна, она может сказать какие-то вещи, которым она потом пожалеет сто раз, да. но если мы это понимаем, если мы профессионалы, значит мы потом этот вопрос как-то ну, закрываем, и и все спокойно. Все а если мы на это начинаем реагировать как-то эмоционально, ну тогда ситуация может выйти из-под контроля, и никому хорошо не будет. Я согласна полностью, А такой вопрос, у вас есть партнерские роды, у вас все родильные залы индивидуальные, да. соответственно вы имеете такую возможность, да. это очень круто, не все роддома у нас имеют, опять же за счет того, что они постройки 100-150 да. лет назад даже 200, а почему у вас тогда партнерские роды только по договору разрешены, а по ОМС нет? Ну, не знаю, может быть, такая, такая специфика все-таки федерального учреждения, потому что у нас, в принципе, как сказать, не так много родов по договору, не так много, да, и те, которые по договору, они вот в рамках коллективного договора университета вот так, такое принятое решение. Если бы, понимаете, потом еще такой вопрос. Ведь когда люди рожают по договору, они, как правило, это не, не люди, которые появились вот неожиданно. Да, да? Конечно. они наблюдаются. У нас есть возможность и обследовать партнера, и понимать все риски. Иногда даже если и, и договорные, так называемые роды партнерские, а есть у партнера какие-то противопоказания, мы будем, да. мы будем отказывать. Да. Вот очень сложно было в период пандемии вот эти вопросы все решать. Они были запрещены, эти роды. Да? Несмотря на то, что там могут люди готовы были одеть костюмы, все что угодно. Да? Но это такой вопрос очень индивидуальный. Поэтому вот у нас вот пока так. Да, я думаю, что в перспективе мы этот вопрос тоже будем потихонечку решать. И ключевая проблема – безопасность. Ключевая проблема – безопасность. Потому что если просто вот приехали люди на скорой помощи рожать, и супруг хочет как бы участвовать, но у нас нет уверенности, что он безопасен, для в первую очередь, и для самой своей супруги, для ребенка, для персонала, для окружающих, но мы не сможем ему оказать такую помощь. А если он с папочкой, там все прописано и готов тест на ковид дать и все готов сделать? Ну, тест на ковид он, может быть, и готов сдать, но он же не будет готов мгновенно. Это только экспресс, если диагностика. У нас, по крайней мере, на сегодняшний день вот такой услуги нет. Я думаю, что мы... Мы очень на надеемся, пути, что появится. На пути к ее да, Очень к ее надеемся. А, еще у меня такой вопрос. Очень хочется, опять же, от вас услышать ответ. Мы все знаем, в последнее время уже давно об этом говорится, что сейчас будет соединяться первый родильный дом с 16-м родильным домом. А, говорится давно, а, но вот каждый раз говорят в сентябре, потом в мае, потом в июне и так далее. А Все-таки как это будет? У нас не будет первого родильного дома или... Где это будет? На базе 16 или что-то останется в первом? Да нет, ну, во-первых, не так уж и давно вся эта история как-то. Ну, уже около, мне кажется, месяца 8. Ну, это раз давно, еще, еще беременность с беременностью даже не завершилась. Еще идеи не доношены, Это первое. Второе. Оба учреждения будут сохранены. Никто не закроется. В-третьих, конечно, это, наверное, один из элементов вот того обстоятельства, которое мы обсуждали. Все-таки у нас есть такой профицит койки. Их довольно много. И вы понимаете, мы не можем себе позволить, вот, я только сегодня вот, у нас было мероприятие, большое совещание в Комитете по здравоохранению, представитель его проводил, Дмитрий Ильич и на это обращал внимание, что вот невозможно сейчас сохранять вот в таком же объеме учреждения, и речь не только о родильных домах, где пустые койки. Людям ведь нужно оплатить зарплату, да? ну, они понятно, должны что-то делать. А для нас работа – это оказание помощи женщинам. Когда человек приходит на работу, а палаты пустые, операционные пустые, ротзалы пустые, а как же заработать деньги? Значит, нужно что... сокращать персонал. Значит, нужно сокращать персонал. И вот как бы речь идет об этом, что вот такая на сегодняшний день… Э, такие схемы, они, наверное, будут не только вот в этой, в этой связке этих двух учреждений. Есть, вот такого рода объединение позволяет что сделать? Вот у первого родильного дома несколько зданий. Да. Вот одно из этих зданий практически пустует. Поэтому его можно совершенно спокойно использовать по другим предназначениям. То здание, которое основное, оно таким образом получит еще дополнительных людей, дополнительный персонал и сможет работать эффективнее. Если эти два родильных дома будут объединены в единое учреждение, да, и там, и там будут роды. но ну, Можно сократить определенный персонал технический, административный и так далее. Или, по крайней мере, предложить им, может быть, другие позиции, которые позволят чуть увеличить заработный фонд для, для медицинского персонала. Поэтому эта идея, она была изначально несколько сыровата, да, затем ее прорабатывали экспертным советом, который существует в по здравоохранению, юридическими службами и так далее. И она получила поддержку, и я думаю, что вот такой путь будет проделан еще и не, не только с этим да. Сейчас еще другая идея, очень важная, на мой взгляд, и вот ее, ее актуальность подтвердила пандемия. У нас ведь, вы знаете, да, что, по, по сути дела, единственный э, субъект в стране, в котором амбулаторная обширская служба да, и стационарная обширская служба – это службы разного уровня подчиненности. Да, и получается, что вот те родильные дома Санкт-Петербурга, которые, ну, у них, них львиная доля родов, угу. да, вы хорошо их знаете, и первый, девятый, и девятый, и десятый, и тринадцатый, и шестнадцатый, семнадцатый и так далее. Вот э, у каждого из них есть женская консультация, угу. а все остальные женские консультации, а их больше 40, они не относятся к комитету Интересно. по здравоохранению. Они вообще не относятся к комитету по здравоохранению. Это консультации, которые относятся к районным комитетам по здравоохранению. А это разные учреждения, разные бюджеты. И вот последние годы появилась у нас хотя бы единая система, да, региональная информационная система здравоохранения, которая как бы позволяет видеть этих женщин. Поэтому, когда, например, мне задают вопрос, а сколько беременных женщин, например, там не знаю, в Пушкинском районе, я формально у меня нет информации. Конечно, она у меня есть. Да, но вот де юра ее нет, по здравоохранению, потому что это учреждение Кушетинского района или Колпинского района, да, или Центрального района. Поэтому вот когда э, в период пандемии ну, появилось довольно много больных людей, да, и в том числе беременных, э, которым оказывалась помощь стационарная в учреждениях комитета по здравоохранению, зачастую они приезжали в общем достаточно в тяжелом состоянии, потому что мониторинг за ними на молоторном этапе, он осуществлялся не всегда вот в соответствии с теми требованиями, которые комитет предъявлял. И нам приходилось выезжать на место и с людьми работать, актуализировать те приказы Минздрава, комитета в районы. Потому что это целая такая, к сожалению, вот ну, система чиновничая с одной стороны, а с другой стороны это отражается на здоровье людей. И вот это тоже такой путь сегодняшнего дня. Все-таки починить консультации родильным домам может быть функционально, да, может быть как-то на других принципах. Это было сделано, например, вот в Москве тоже не, не так давно, ну я думаю, что 5-7 лет назад, и привело к своим результатам. Во-первых, все родильные дома э, подчинены многопрофильным стационарам, да. а вот с, с учетом того, что у нас много женщин с разными проблемами, не акушерскими, это важно, понимаете? Да. И второе, вот это амбулаторное звено, оно тоже как-то централизовано на родильные дома, то есть есть родильный дом, ну, например, ну условно говорим вот есть первый городской пеленательный центр, он как вы знаете, на солидарность, да, больше восемнадцати родильных, это Невский район, да, наверное, у них, да? Невский, я Невский думаю, район, да. есть консультация этого района и только одна из них, которая вот в стенах первого ГПЦ, она вот, к ним, к ним, к ним, к ним остальные нет, нет. Это же тоже неправильно, да? Это странно. И странно, совершенно. И, а, а сложности, чтобы это реализовать, много. Почему? Потому что это некоторые из них отдельные юрлица. Некоторые в составе поликлиник. Некоторые в составе детских поликлиник. Некоторые в одном здании в поликлинике. Вот ее вычленить из этого здания, э, Де юра, которая принадлежит району, и отдать вот это, это крыло этого здания, переподчинить, отдать в комитет по здравоохранению города – не очень просто все это, да? Более вот чем. и комитет по имуществу должен быть задействован и так далее. Поэтому это большая работа, но, но цель-то святая такая, для того, чтобы нам все-таки, ну, вот эту вертикаль оказание помощи, вот, подготовка к беременности, беременность, да. роды, во время беременности любая медицинская помощь, которая нужна женщине и после этого период, чтобы это было прозрачно и понятно чем занимается. Конечно. кто, куда, кого. Потому что до сих пор женские консультации говорят, я тебе дам направление, а ты вот только в этот роддом поешь, потому что ты здесь живешь в этом районе. А, ну, как сказать, понимаете, это такой принцип короткого плеча. Он, он, наверное, он много лет работал, да, и он сейчас работает у бригад скорой помощи, когда речь идет о какой-то неотложной ситуации. О а да? неотложной, Вот да. надо вот спасти да. человека, конечно, он не, не, не поедет из Московского на Петра. На спасти, брату, да? Да. Когда же речь идет о родах, все-таки мы часто говорим, Говорим о необходимости как-то ну, программировать роды, планировать роды, особенно у женщин с групп риска и так далее. Ну, тогда женщина у нее право выбора, если она может выбрать то учреждение, конечно, где она хочет. Конечно. Даже если у нее нет договора. Да, да, я к тому, что так консультации есть. немножко оторваны от этого. Да, да. Мы, мы, мы собираемся собираем, собираем консультации, мы с ними работаем, объединены. мы их погружаем вот все-таки в нашу, в общую систему. Хотя мы все работаем по одному порядку. Да? Вот приказ у нас один. На 11.30 приказ, мы все его должны хорошо знать, выполнять. Но поскольку разные уровни подчиненности, вот в этом есть некоторая сложность в Санкт-Петербурге. Все-таки город очень большой, хоть он и достаточно компактный, например, в сравнении с Москвой. Но да? большой все равно. Но он большой, да, большое количество населения. Женщин репаративного возраста тоже очень много. У нас постоянно находится под наблюдением там около сорока чуть больше тысяч беременных в разных сроках. Да? Кто-то только в начале, кто-то уже вот на пороге родов. То есть вот, ну, объем работы очень большой. Да? А учреждения, так, как вот такое лоскутное одеяло, есть федеральные да. крупные центры, есть городские, есть районные. И вот вроде все работаем мы на общее благо, а каждый чуть-чуть по-своему. И это и частные же еще да, учреждения. И это, конечно, требует вот очень четкой системы организации. А эта система должна быть ну, вертикальной. Потому что все организовывать в одном районе невозможно. Да? Если соседний район, другое учреждение, у него другие принципы работают, значит, не будет никакого дела. Поэтому это тоже очень большой путь. И сейчас вот такая, такой проект, один из первых, да, в Пушкинском районе наверняка будет реализован. Это больница Тимашка, эти консультации, да. которые в, в Пушкинском районе, и другие, я думаю... То есть, есть, есть так называемый такой трехлетний такой план развития службы, да, в котором эти положения прописаны, и мы в течение трех лет должны вот все-таки в 100% учреждений как-то подчинить комитет по здравоохранению. Мне кажется, это логично. Это логично, логично конечно. И главное, и полезно. На, на пользу. Да, да логично пользу. и полезно. А, очень много интересной информации я сегодня от вас услышала. Спасибо вам огромное за это. И я предлагаю закончить тем, что так как сегодня у нас праздник, чтобы вы поздравили наших беременных девушек, кто уже беременен, кто планирует беременность, кто, может быть, родил только и думает о том, что еще родит. Да, вот. Скажите им что-нибудь от себя, вот чего вы им желаете? Знаете, вот для меня на самом деле тоже вот информация, что сегодня такой праздник, она была неожиданной. Я вот к своему стыду не знал этих вещей, а сегодня узнал и очень порадовался, потому что действительно, вот, мне кажется, в такой обстановке, в которой мы сейчас находимся, сложной, да, и политически сложной, эмоционально напряженной, в стрессе таком, да, и демографическая ситуация пока не очень радует. Конечно, когда начинаешь с пациентом говорить о беременности, как-то он не очень понимает, вот, почему именно об этом. Сейчас. Это ли приоритет, да? да? да. Но, но мне кажется, что ну, человек как-то любит свою страну, да, он воспитан ну, на принципах все-таки вот создания семьи рождение детей, он понимает, что ну, все вот эти вещи, которые я назвал, это ну, временная такая ситуация, а вот то, о чем мы говорим, да, о семье, о детях, это вечные такие угу. ценности. Поэтому я очень рад, что такой праздник появился. Да. Наверное, это праздник, который заставит многих как-то задуматься о том, почему такие усилия прилагаются. Вы согласитесь, что сейчас ведь много такого нового появляется для беременных женщин, да. Да? А я еще, в общем, несмотря на, может быть, не, не такой э, серьезный возраст, но помню, помните, как-то всегда же уступали место беременными в трамвае Конечно, и в автобусе. Да. Вот сейчас вот этот новый, новый праздник, он подразумевает и новые какие... Традиции. Традиции, да, да. Вот, вот, например, ну почему на беременных не пускать бесплатный театр? Ну, почему не пускать классно. в конце концов на концерты бесплатно? А То есть, ну, какие-то стимулы не, не только формальные, вопрос же не только в деньгах, да. да. Хотя и это немало. И, в общем, усилия, ну, мне кажется, очень серьезные. Уже первые роды уже капитал. Да. Да? да. Но, наверное, вот все вопросы, связанные с какими-то какими кредитами и прочее, тоже должны быть ну, настолько благоприятными для беременных женщин, чтобы, чтобы же они просто даже не знали, почему они еще до сих пор не беременны. Поэтому я вот с большим воодушевлением этот праздник приветствую. Считаю, что, конечно, вот все, что делается и в стране, и врачами, и вот такими, может быть, людьми, как вы, которые вот как-то неформально подходят к этой, к этой, к этой работе, которые и работать, наверное, называть нельзя. Да? Это такой зов души, да. с одной стороны. Да. Это очень важно. И, но, но все равно каждый должен с себя начать. Понимаете? Вот и такая часто звучит цифра неприятная, что в нашей стране вот, э, э, пациентка, которая впервые пересекает порог родильного дома за первым ребенком, она уже в, на пороге 30-летия. 30 лет мы делали на опрос. На пороге 30-летия. 30 и это, конечно, очень грустная цифра. Очень грустная цифра. Мне кажется, мы должны всеми нашими вот усилиями и медицинскими, и социальными, и, может быть, в какой-то степени экономическими, да, и, а, а, а, а самое главное, вот чтобы эти все усилия шли как-то от сердца, а, а не от каких-то бумажек, да, прийти к тому, чтобы эта цифра уходила омолодить о, о, о, глаз, да, глаз. и мы, мы все-таки обсуждали первые роды, ну, ближе к 20 годам, а не к 30 годам. Mm -hmm. Потому что согласитесь, что вот тот, кто как бы ищет поводы не беременеть, он их всегда найдет. Конечно. А кто вот это счастье материнства хочет обрести, его нужно обрести как можно раньше. Я не призываю всех к многодетным семьям, это действительно сложная, наверное, сейчас история, но по крайней мере к тому, что беременность должна быть приоритетом для женщины и для семьи, это очень важно. Поэтому я поздравляю наших... Зрители, да, и слушатели с этим праздником. И желаю всем задуматься вот о тех проблемах, о которых мы сейчас говорим, и принять очень правильный вот свой репрорутинный такой выбор. У да. меня трое. Да, я знаю. Что Берите у вас меня пример. Все, мы все будем брать пример с Татьяны и идем все беременеть. Тесты покупаем тесты. Да. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Такой выбор.